Мы следуем той задачи, мы строим мосты обмена культуры, знаний студентами. 13 октября в Институте международных отношений Казанского федерального университета начался третий международный форум «Россия-Африка. Политика, экономика, история и культура». Ежегодно в нем принимают участие послы ряда государств. Представители вузов академических институтов, министерств и ведомств. Казани оказалось действительно пионером в сфере взаимодействия с африканским континентом именно по направлениям образования, науки, культуры, экономики. У нас есть форум Россия Африка вообще. Такой вот общероссийский и мировой форум, который прошел в Сочи в 2019 году. Но Казань очень быстро и очень оперативно подхватила эстафету и проводит вот гуманитарную составляющую этого форума, я бы сказала, здесь у себя уже в третий раз. Работа Международного научного форума предполагает очное участие и онлайн-версию для тех участников, которые не смогли присутствовать из-за приостановки воздушного сообщения между странами а также для желающих присутствовать на конференции в онлайн-режиме. Программа разделена на секции, где выступят преподаватели и представители институтов, обмениваясь опытом и знаниями со своими коллегами и студентами. Уже третий год, как я участвую на этом мероприятии, и тоже у меня всегда я выступления на счет темы. Это у меня касается темы диссертации. Я являюсь не просто преподавателем в Исламском институте, я тоже здесь эсперантка в КФУ и пишу диссертацию по лингвокогнитивному анализ лексема ДОМ по французски, русски и арабски языкам на материале пословица. За время своего проведения форум стал одним из заметных событий в российском научном пространстве. Он полюбился как профессорско-преподавательскому составу, так и молодым студентам которые считают важно проводить такого рода форумы для укрепления связи и обмена знаниями и опытом с гражданами других стран. Это мой первый раз участие в таком форуме, но для меня как арабиста, востоковеда это очень интересно. Я думаю, что сегодня многие студенты и многие участники форума, наши преподаватели поделятся огромным опытом в этой области. Я очень рада побывать на таком мероприятии как участник. В ближайшем будущем планируется открытие африканского кабинета, а также изучение языков континента Африки. Аделина Абдрахманова, Никита Киншин, Универньюз.